Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу исполнить песни, которые мы исполняли в 90-х. Сегодня они звучат немножко по-другому, более современно, но тогда они звучали именно так, как сегодня вы их услышите, во всяком случае, в нашем дворе. Поехали! пепел нашего костра У нас с тобой судьба совсем иная Все реже вспоминаешь ты меня А я тебя все чаще вспоминаю все реже вспоминаешь ты меня, а я тебя все чаще вспоминаю. А помнишь, как встречали мы рассвет, А ныне наши зори одиноки. Когда твоя звезда за горизонт зайдет, Моя звезда заплещет на востоке, когда твоя звезда за горизонт зайдет, Моя звезда заплещет на востоке. Мышь. Река жемчужная течет, а вдоль реки парнишка с девушкой идет. Они идут, не замедляя быстрый шаг. А у того парнишки слезы на глазах. Проще слова найди И, пожалуйста, напиши Напиши, как идут дожди Как октябрь за окном стучит Напиши мне, что ночь темна, что устала Ты слушать дождь напиши мне что сидишь одна напиши мне, что как прежде ждешь меня. Эта осень поет для нас Под оркестр водосточных труб. Мне твоих не хватает глаз. Мне твоих не хватает губ напиши мне, Что ночь темна, что устала, Ты слушать дождь напиши мне, Что сидишь одна на мне, Что как прежде ждешь меня. Ты все еще веришь в любовь, Фильмами добрыми бредишь, И все еще веришь в любовь. Веришь. Из дома уходишь тайком, так же без спроса взрослеешь И все еще веришь в любовь Веришь В старой церкушке У озера синего Горят, купола завоченые, старый монах, сходила мы рясою, нас обвиняет под От мира не на основах хмурого серого Мы поцелуемся, милые, нежные, Богу Покорные, В Бога веру я Спасибо всем, друзья, кто смотрел этот видеоролик. Такие песни мы красивые пели в нашей молодости. И они звучали невероятно. Сегодня поют уже люди немножко другие песни. Но в 90-х эти песни звучали именно так. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. До новых встреч. Всем пока.